Перед вами сейчас индивидуальный жилой дом. Вот он. Дом 400 квадратных метров. Это наш придомовой земельный участок. Здесь у нас деревья, черешня, пальмы. Что делают собственники? На первых двух этажах живут сами, а другие два этажа сдают. Вышка дендрарии. И здесь у нас никого. Никого. Нацпарк. Нацпарк в центре города. Вот здесь классная такая кухня-гостиная. С телевизором совсем как положено. Там еще 50 квадратных метров. Хозяйская спальня. Большущая, огромная. Места полно. Поэтому живи не хочу. Дорогие, прекрасные, замечательные, лучшие люди на свете. Сегодня для вас будет прекрасная недвижимость в городе Сочи. А самое главное, законная. Вы любите все законное. А я с удовольствием вам это покажу. Короче, дорогие друзья, смотрите, какой вид. Это вид с нашего земельного участка. По местоположению, я думаю, вы сейчас более-менее сориентируетесь. Потому что тут все более чем понятно. Сразу же показываю, поворачиваю свою камеру. Перед вами сейчас индивидуальный жилой дом. Вот он. Дом 400 квадратных метров. Смотрите, раз, два, э, так, три, четыре, короче. Сами понимаете, домик построен из данной выписка на все, э, на всю, на всю, как говорится, площадь, полностью готовый, построенный, давно построенный, в нем живут люди-человеки. Можете э, здесь жить вы, можете его купить, снести и что угодно тоже построить. И здесь сразу же начинается все самое интересное. Самое интересное то, что где находимся мы, какая у него цена за такую-то площадь, за такую-то площадь дома и площадь земельного участка. Так, дорогие мои. Это у нас напротив раз, два, три, три парковочных места, чисто тупо наши больше ничьи. Поняли, да? Он то ворота, ворота, а это, как говорится, отдельный вход. А сейчас начинаются подробности, дорогие друзья. Я захожу на наш участок. Площадь всего суммарно 10 соток. 10 соток. Ну, как говорится, кому нужны нюансы, кому нужны подробности, лучше пишите, звоните. 5 здесь, 5 за домом. И вот таким вот образом видим, Каша Мурло стоит. Каша Мурло, привет, привет. Это а ну, не падай. а уж омурло умеет быстро бегать. Смотрим. Домик внешне выглядит вот так. Конечно, может быть, кому-то нравится, кому-то не нравится. Если не нравится, покупаем. переделайте фасад. Живите и что хотите, городите. Еще раз смотрим. Это наш придомовой земельный участок. Здесь у нас деревья, черешня, пальмы, банановые деревья. Небольшая территория. Что делают собственники? На первых двух этажах живут сами, а другие два этажа сдают. Сдают по секрету. Две э, комнаты по 40 квадратных метров по 40 тысяч рублей, и одну вон там наверху, э, две наверху по 30 квадратных метров сдают по 25. Короче, ни хрена ничего не делаю, 40 плюс 40, потом еще плюс э, получается ну короче 150 тысяч рублей. Собственники имеют ничего не делая, потому что на первых двух живут сами, а другие два сдают. Хотите делать то же самое, будете сдавать не по 40, а по 30, если вдруг не верите мне, покупайте данный доход, э, дом и 150 тысяч рублей доходность в месяц вас чистыми обеспечено идем идем вот таким вот образом люди чтобы не беспокоить собственников поднимаются к себе и проходят вот сюда так, -адак, так -адак, и так так и так и также наверх а я буду спускаться смотрим сверху вниз окидываем наш участок перед домом перед домом 5 соток 5 соток за домом спускаемся теперь в наш дом есть несколько входов есть у нас в наш дом вход вот отсюда, вот с этой стороны. И есть стой с обратной стороны. И мы сейчас вот так вот, дорогие мои, отсюда пойдем туда. Я хочу вам показать данный дом, потому что вы, скорее всего, купите его. По-любому, я не сомневаюсь. Все самое главное то, что цена дармовая. Даром, дорогие друзья. Еще раз, вот это место можно тоже сделать летнюю террасу. Потому что вот это тоже, это все наша пристроечка. Мы вот тут вот можем сделать летнюю террасу, на чем на месте, где я стою. И отсюда видим море. Локацию сориентировались. А вот это вышка Дендрарии Видно вам? Вышка Дендрарии, И здесь у нас никого. Никого. Нацпарк. Нацпарк в центре города. Если что, это центральный район города Сочи. Хотите в центральном районе города Сочи дом 400 квадратных метров, 10 соток земли по цене? А сейчас вам скажу. Ну, давайте разделю цену на квадратный метр. <кхе> Почем здесь у нас, да? У нас здесь... Так. О, собственница, дочка собственника играет на... Пианино. По 85 тысяч рублей за квадратный метр продается данный дом. Идемте-ка сюда, смотрим снизу вверх. Теперь открывается уже вся картина сия дома. Это наше, это наше, это собственника, то сдается. Видите, да, у каждых даже квартирушек отдельно с отдельным входом, которые сдает собственник, там имеются балконы. Причем с видом на море. Видите, по соседям, по соседям там хрен знает где соседи. Если мы пройдем сюда, вот это вот место собственник просто не благораживал. Здесь, вот видите, вот так оно все немножечко... Э Бардачок, Ну, ничего страшного. Оборачиваемся. Видите, да, везде соседи далеко. Я вот все хотел пройти сюда, но я все боюсь. Собственно говорю, что у него есть какая-то собака. Хотел посмотреть, вон туда пройти ближе к лесу. А, но ну, все очкую, честно вам признаюсь, дабы никакой собаки не пришел, клац-клац э, меня не покусал. Откуда бы там пройти? Очкую, дорогие друзья. Ну, вы суть до дела поняли: там лес. Короче, никого там больше нет. Разворачиваемся. Как говорится, кто вам будет видюшки снимать, если меня собака, клац-кац, за, за яйца будет кусать. Идет сюда. Здесь импровизированный гараж. Вот он. Импровизированный гараж, который, ну не знаю, вам каким-то образом может пригодиться, может сломаете, переделаете. Обборачиваемся, Домик повидали. Теперь идем вовнутрь. Посмотрим, что здесь внутри. Я в те помещения, которые сдаются, заходить не буду. Думаю, что большой необходимости нет. О, бешеный кошак. И, похоже, их даже два. Он еще один. Так, направо я просто загляну. Долго там маячить не буду, потому что там тренировочка. Извините, я так быстренько смотрим внимательно сюда. Здесь большущий зал, 50 квадратных метров. Еще раз говорю, покупаете данный дом, сами делаете то, что хотите. Хотите ремонт переделывать, кому нравится, кому не нравится. А можете все оставить как есть и жить. В принципе, то, как сделано, то, как есть, жить можно. Я думаю, вы уже более-менее сориентировались и понимаете, да? Вот, проходим сюда. Кис-кис, мяу-мяу. Как дела? Можно у вас взять интервью? Нет, кошак не расположен к интервью. В общем, видали, да? Вот здесь классная такая кухня-гостиная. С телевизором совсем как положено. Там еще 50 квадратных метров. И здесь еще дополнительно у нас сауна. Сауна, она, конечно, такая, может быть, кому-то покажется, может быть, не очень. Но я вам хочу сказать, что вот санузел здесь есть. Все вполне все нормально. Все вполне, если приложить руку, может быть, кому-то хочется покруче. Сделайте, как хотите. Покупайте и что хотите, городите. Банька, парилка здесь вот. Кому-то можно сделать здесь бассейн. Например, вот дверь с выходом на нашу придомовую территорию. Выйдите вот там вот дополнительно, сделайте бассейн. Или вот здесь сделайте бассейн, без проблем. То есть, как говорится, хозяин-барин, да? Данный хозяин-барин, который здесь на данный момент является собственником и все это продает, его и так устраивает. А когда вы будете хозяином-барином, что хотите, делайте вообще тут. Хоть бассейн делайте и городите, как говорится. Здесь у собственников у нас здесь гардеробочка такая складское помещение, туда дальше еще одно гардеробочка складское помещение. Поэтому поднимаемся, меня зовет кискис с -кис мяу -мя. Мы поднялись на второй этаж. Это все первые два этажа собственника, то бишь вас. То есть вы купите, будете собственники. Видите, здесь вот такое вот импровизированное место. Видим, да? Скажем так, это микродетское, микроотдыхальное. Я не знаю, кого, до да кого угодно. А здесь бы я вот так все сделал, сделал выход еще туда. Но собственник этого не сделал. То есть площади здесь и так хватает. Так-то... В принципе, это вот, пожалуйста, можно еще одну сделать террасу. Не забываем, что у нас еще вокруг там полно пространства. Попадаем мы сюда. Здесь у нас еще один импровизированный столик. Поворачиваемся, разворачиваемся. Еще столик и, конечно же, балкончик. Сейчас со второго этажа все оценим, все заценим. Самое главное, что у данного дома, в данной локации, локацию вы уже поняли, это, по сути дела, Светлана. Так, давайте-ка еще раз выйду вот сюда. Вон только шамрло, который меня дразнило. И вон вышка Дендрария. Еще раз, это все наш участок. Пять с той стороны, пять с этой. Идемте обратно, заходим. Вот такой балкончик. Конечно, кто-то из вас купит, по-любому руку приложит. Может быть, ремонтик переделывает, Может быть, что-нибудь принесет своего. А это как раз-таки тот вход. Так, где санузел? Санузел вот такой. Заходи, живи. Выглядываем сюда. А это то место, как говорится, начало. Вот там я начинал, вот там я хоровода водил въезд. И, в принципе, как бы вот отсюда и сюда, оттуда я тоже спускался. Да, уже более-менее суть до дела, все понятно. Самое главное, по выписке, по документам, 390, ну, 400 квадратных метров, дорогие друзья. Идем, вот оно, следующее помещение. Помещение хозяйское. Хозяйская спальня. Большущая, огромная. Место полно. Поэтому живи, не хочу. Ну, или хочешь тут делай ремонт. что хочешь делай, хочешь сдавай, хочешь сам проживай. Выглядываем сюда, еще один балкон. Что мы видим? В окнах никто никто не смотрит. Деревья, лес, нацпарк. Наш гараж, сарай, который вы переделаете. И будете делать, что хотите, короче, как говорится. Идемте далее сюда. Как же в большой хозяйской спальне, естественно, без гардеробной? Ну, никак, правильно? Заглянем сюда, наберем все смелости. Это большущая, огромная гардеробка. Так, как говорится, по старым вещам. Не моих это дело, да и не вас. Чтобы лазить, ваше дело выбрать домик и купить. Самое классное это то, что в данной локации это цена. А цена здесь просто задарма. Ну и, дорогие друзья, кому этот прекрасный дом, кого он заинтересовал, по недорогой цене, договор купли-продажи, сделки в Росреестре, полностью идеальная документация, любая ипотека, 10 сотки земли в центре, куча парковки. И, дорогие мои, мой номер 8-918-880-0747. Звоните, пишите, не стесняйтесь. Будете жить в центре Сочи.